Друзья, у нас еще один airdrop от биржи SuperX. До этого был опрос KuCoin. Есть видео, смотрите. Итак, возвращаемся к теме SuperX. Здесь раздают до 69 монет токенов ET. 1 ET равен 1 доллару. Вот у меня на балансе 5 монет. Общая цена, общая стоимость моих активов равна 5 долларам. Проходим регистрацию. На бирже за это дают 10 токенов ET. Я проходил регистрацию давно. Плюс подтверждение почты. Дальше переходим, скачиваем устанавливаем приложение от биржи, авторизовываемся по своим данным, которые использовали для биржи. На главной странице приложения кнопка «В виде домика. Жмем ее. После жмем кнопку AirDrop Base. И там выполняем задания, за которые нам будут давать монеты. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.